Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире шоу я и она, сегодня у нас в эфире Людмила Рябова, мастер спорта ФССР в СССР художественной гимнастике, кандидат педагогических наук, доцент. Здравствуйте. Здравствуйте, Вернила. Мы хотели взять у вас интервью. Сюда пожалуйста. Вы создаете впечатление очень мудрого, здорового тела, и духом человека. Может, у вас есть секрет, что для вас нахитчатся? Ну, я не думаю, что здоровое и красивое тело является показателем счастья. Я думаю, что показателем счастья является внутреннее состояние.